Всем здарова, чуваки, как ваше настроение? С вами, естественно, Садимасик. В общем, сегодня мы играем, ребята, на кексике. Играем на этой казиношке. Естественно, лайкосик под видосик Подписчику на канал оформили и будем приступать. Сегодня у нас на балансе 5000 решили залить. Попробую с этой суммы поднять 50 тысяч рублей. Если все будет так прекрасно идти, можно будет дойти, я думаю, и до 70, в принципе. Будет неплохая такая идейка. Но все зависит от кексика и от всего происходящего на данном автомате. Что ж, чуваки, недавно играл на казинохе Флинт, если знаете такую. В общем, вот эта вся пиратская тема мне как бы не зашла и решила вот зайти на кексы, попробовать свою удачу тут. Не знаю, мне вот приятно лучше такие вот бабушкиные блюда, да, угадывать как-то не знаю. Посытнее выглядит в принципе, поэтому вот в принципе будем, наверное, поднимать сегодня тут. Казино Флинт, конечно, чуть-чуть не, не сойдет. Кекс, естественно, даст мне намного больше и намного лучше. И там я особо, кстати, не поднялся, если что. Поэтому давайте наверное, круги тут. Вот сейчас у нас, кстати, 5,620. Повысили мы немножечко нашу ставочку, да, на 180 рублей. И теперь будем уже разрушать, я думаю, все наши ставочки. Так, 60 попадает, слабенько естественно, это для начала. Ну, опять мы в минус ушли. Давайте, погнали, погнали, погнали Смотрим 600, 700, хорошо, сейчас выпало Ну, вернули, по сути, 5600 наши, да? Так, смотрим, что дальше будет выпадать, конечно же Так, бонусная игра Так, посмотрим, что она нам принесет Вот, бонуски обычно бывают приятные и э, с печки не сразу вали дым Вот как, например, сейчас x5 на 180 рублей Просто прекрасно, мне кажется э, Что может быть лучше Еще x15, ребята Неплохая бонусная игра x20 уже есть И дым тут, к сожалению, навалил нам Но 3700 мы получили Казино Флинн, гудбай, гудбай, хочется сказать И, конечно же, Кексик вытаскивает а также клуб Вулкан э, Вместе в паре Просто выдают невозможные, ребята, суммы ну, давайте смотреть, ну, реально, приятная бонуска это была, не могу сказать, что она была прям э, супер-супер-пупер, но, в принципе, в пределах нормального и в пределах, не знаю чего, наверное, более чем нормального, назовем это так. То есть, хорошая, такая сытная бонуска. Так, смотрим дальше. 139 рублей. Э, фигня полная. Смотрим. Косарь. Хорошо. Косарь 600 есть. 9500 уже на балансе есть. Десятка даже у нас уже ровно. И знаете, что я вам хочу сказать, ребят Это уже неплохой такой э, выигрыш за такой промежуток времени небольшой. То есть, э, в принципе... Э, Кексик прям выдает хорошо, бабушка кормит отлично И посмотрим, что будет в этой бонусной игре Давайте, самый мой любимый мув э, Это открывать самую правую печку Либо же тянуть правый канат, либо же там, сейф открывать правый В общем, все э, направо меня тянет Так, давайте дальше Средний открою Хорошо, x 3 есть э, э, И можно этот открыть Может, x 4 будет Нет, к сожалению А, колобок, хорошо, х3 И мы проходим дальше по бонусной игре Давайте попробуем Нет, не угадали мы, к сожалению а, Ладно, 540 рублей, окей, а, сойдет а, Давайте, наверное, перейдем мы на более крупную ставочку Так как, в принципе, имеем неплохой баланс 450 рублей, я думаю, а, отличный вариант в данный момент а, 3000, хорош, выловили, уже что-то есть Понеслась дальше, косарь 200, неплохо, в принципе Давайте дальше, 1250, слабоватенько Ничего не выпадает, смотрим, что будет дальше Конечно же, э, бонуски нету И на самом-то деле меня это не особо радует Так, что тут у нас? Вот, походу, лузовая категория пошла, да, когда мы начнем чисто лузать Хотя есть у нас тут э, бонусная игра, опять же Посмотрим, что принесет Х2 Давайте дальше Х1 Ну, Х3, в общем, может еще кексик выловим не, к сожалению, дым Окей, 1350 Не могу сказать, что это круто Или не могу сказать, что это среднее Это, в принципе, ближе уже ко дну, да? Да, но это если было x 1 это, конечно, просто Или же вообще ничего не было, это... Фу, фу фу нам не надо, это такое на казино флинт есть. А, вот туда можете, в принципе, идти, если хотите, x1 или вообще никакие выигрыши. Так, давайте смотреть дальше. Кексик а, сегодня радует, естественно. Так, что у нас тут? Х10, хорошая рыбеха Нам тут выпадает. Прям, знаете. Еда соответствует, так сказать. Фразам 20 кусков ровно у нас есть, очень красивая сумма на самом-то деле у нас проявляется уже, и даже 26, x15, хорошая у нас бонуска получается, x20, x30, да, подожди, значит еще будет что-то, x45, x50 походу бонуска у нас, отлично. Хорошо, прям даже лучше, чем хорошо, ребят. Это у нас э, еще есть шанс тут что-то поднять, я так понимаю. 22 тысячи у нас за эту ставочку выигрываются, и это, естественно, очень хорошо. Опять мы не угадываем, этот волчара, к сожалению, агрессирует на нас и не дает нам еще что-то хорошее к этому ко всему делу. Так, ну, э, нам остается поднять уже совсем немного, 10 тысяч рублей в данный момент, потому что у нас тут выпадает 5500, это просто замечательно, как по мне. Крутим дальше по 400, и еще бонус, хорош, хорош, хорош, хорош, ребят, вот бонуски на кексе прям знатные, казино Флинт не сравняется с этим, реально не сравнится вообще ни с чем, как для меня кекс это ван лав, кекс это ван смотрим, что тут, кстати, еще что-то насыпало, неплохо, неплохо, x4 у нас, а x5 даже получается бонусная игра, 250 хорошая, в принципе Средняя бонусная игра у нас получилась, да Что ж, смотрим, что будет дальше Давайте нам остается 7000 поднять Это очень-очень немного, серьезно Я думаю, прям Вот еще бонусная игра, я думаю, мы с нее, в принципе, сейчас и поднимем эту а сумму Конечно, вот, меня радуют бонуски Реально, очень часто ему И причем вот такие, x10 Может еще выловим Ребята, что это означает? Это означает, что мы уже подняли с вами 52 тысячи рублей До конца доиграем эту бонуску Может она будет какая-то жесткая Кстати, угадывают тут колобка Посмотрим, что будет в данной у нас второй попыточке на бонусную игру Не угадываем, Ну ладно Что же, ребята, у нас с вами в итоге вышло